Ищите заработок в интернет? Устали от пустых обещаний? Нужны реально работающие способы? Тогда вам к нам! Информационный горизонт — это портал, где вы найдете информацию об актуальных и честных способах, как зарабатывать в сети реальные деньги. Мы расскажем о самых актуальных методах и платформах, как правильно использовать свой компьютер, как экономить деньги в сети и многое-многое другое. Информационный горизонт. Ваш проводник в мире онлайн-заработка.